Нельзя терять ни минуты. Следуйте за мной. Пойдемте, агент Блашка. Каролина ждет. Это вход на явку кружка Крейсау. Заходите. Сложно было нас, найти. Каролина хочет с вами поговорить. Один человек? Союзники послали нам на помощь одного человека? Ложкович? Он не помогать нам явился. Он шпион, который охотится за генералом ЦАТА. Шпион? Откуда? УСС Ми-5? Какая разница? У него есть задание. Он и пальцем не пошевелит, чтобы помочь нам.